Здравствуйте! Хочу представить вам очень простую стратегию торговли для краткосрочных бинарных опционов, модель 4 экрана. Стратегия применима на платформе брокера IQ Option. Новая платформа брокера позволяет работать в режиме онлайн, одновременно с четырьмя графиками. Заходим на платформу и первым делом устанавливаем тип графика свечи. Затем открываем последовательно второй, третий и четвертый графики. У нас получилось 4 абсолютно одинаковых графика, открытых одновременно в окне торгового терминала. Теперь поменяем временные интервалы этих графиков. Первый график выставим интервал 5 секунд. Второй график 15 секунд. Третий 30 секунд. И четвертый – 60 секунд или 1 минута. Теперь у нас в терминале присутствуют одновременно 4 свечных графика одного и того же инструмента, но с разными временными интервалами. Стратегию можно описать достаточно кратко. Если на всех четырех экранах в конце графиков появляются 4 зеленые свечи, приобретаем Call опцион на повышение. Если появляются 4 красные свечи, Соответственно, приобретаем PUT-опцион на понижение. Внимательно следим за графиками в терминале. Появляются одновременно четыре красные свечи. Приобретаем PUT-опцион. Цена валютной пары продолжает снижение. Опцион закрывается с прибылью. Продолжаем торговлю. Внимательно следим за графиками и ждем очередного момента для открытия позиции. На графиках появляются одновременно четыре зеленые свечи. Приобретаем колл-опцион. Цена пары продолжает рост. Опцион снова закрывается с прибылью. Продолжаем торговать. Снова ждем благоприятной ситуации для покупки опциона. На графиках появляются одновременно четыре красные свечи. Приобретаем put опцион. Цена валютной пары идет на снижение, но затем уходит в зеленую зону. На момент экспирации опцион закрывается выше цены покупки и приносит нам первый убыток. К сожалению, эта стратегия имеет небольшой процент неудачных сделок и не самую высокую прибыльность. Продолжаем торговать. Следим за нашими графиками и ждем появления нужной нам модели. На графиках появляются одновременно четыре красные свечи. Опять приобретаем путь опцион. Цена пары на этот раз идет в нужном направлении. Опцион закрывается с профитом. Общий итог торговли по стратегии положителен. Плюсы стратегии. Стратегия очень проста и не требует специальных знаний. Она универсальна, то есть работает с любыми парами или другими финансовыми инструментами. Минусы – невысокий уровень профита. Увеличить прибыль по стратегии можно, используя метод Гейла. Правда, при этом возрастают риски. Удачных инвестиций!